Привет, вот пять незаметных признаков депрессии. Первый признак – низкая мотивация. Вам трудно выполнять задачи и заниматься деятельностью, которая вам когда-то действительно нравилась. Низкая мотивация лежит в основе депрессии. Когда вы в депрессии, каждая мелочь может казаться утомительной. И дело не в том, что вы не хотите что-то делать, просто слишком трудно встать и сделать это. К сожалению, низкая мотивация может привести к тому, что вы станете социально замкнутым, вызовите негативное чувство по отношению к себе и будете испытывать трудности с адаптацией к социальным ситуациям. Второй признак – это безнадежность или беспомощность. Определяющей характеристикой депрессии является безнадежность. Безнадежность наступает, когда вы чувствуете себя застырявшим и чувствуете, что больше не видите смысла что-либо делать. Тогда беспомощность может сопровождать безнадежность и усиливать идею о том, что ни в чем нет смысла, заставляя вас чувствовать, что вы ничего не способны сделать. Это похоже на темную комнату, а беспомощность – это запертая дверь. Иногда ваш мозг может обмануть вас, заставив думать, что все ужасно. В таких ситуациях вы можете попытаться оспорить эти искаженные мысли и возразить против этого. Приведите доказательства, противоречащие этому. Если вы чувствуете себя безнадежным, можете ли вы определить какие-либо повторяющиеся мысли, которые заставляют вас чувствовать себя таким образом? Их, возможно, необходимо проработать с психотерапевтом, чтобы изменить эти шаблоны мышления. Третий признак – это усталость. Еще одним распространенным признаком депрессии является усталость. Хотя существуют предварительные доказательства связи усталости, гормонов сна и депрессии, большинство врачей рассматривают недостаток сна как причину усталости, связанной с депрессией. Однако другие факторы, такие как стресс, диета и антидепрессанты также могут вызывать усталость. Йога, массаж и упражнения на глубокое дыхание могут быть отличными альтернативами для восстановления сна и снятия усталости. Если вы считаете, что ваша усталость связана с недостатком сна, вы можете попытаться установить определенный ритуал перед сном, так как это может помочь вам расслабиться и дать сигнал вашему мозгу вырабатывать больше мелатонина, гормона сна. Проконсультируйтесь с врачом, если ваша усталость не проходит. Четвертый признак – нерешительность. Часто ли у вас возникают проблемы с выбором? Депрессия может оказывать серьезное влияние на когнитивные способности. Это может повлиять на ваше мышление, принятие решений, память и исполнительную деятельность, что может сделать вас нерешительным или умственно неуклюжим. Кроме того, отсутствие надежды, которая преобладает во время депрессивных эпизодов, может еще больше затруднить процесс принятия решений, поскольку вы всегда можете ожидать отрицательного результата. К сожалению, антидепрессанты не дают никакого решения для этого симптома. Вместо этого вы можете обратиться к терапевту, чтобы узнать о других способах борьбы с этим симптомом. Пятый признак – это тревога. Последний признак, который проявляют большинство людей с депрессией – это тревога. Тревога и тревожное расстройство, как правило, сопутствуют депрессии, но могут существовать и сами по себе. 45% людей, у которых было диагностировано одно психическое заболевание, соответствуют критериям двух и более расстройств. Некоторые распространенные проявления тревоги включают ощущение опасности, панику или страх, учащенное дыхание и проблемы с концентрацией внимания или мышлением. Хотя оба расстройства имеют схожие симптомы, их причины различны. Некоторые вещи, которые вы можете сделать самостоятельно и которые могут помочь облегчить ваше беспокойство, включают в себя позволение себе чувствовать участие в простых действиях, которые заставляют вас чувствовать себя под контролем, например, заправлять постель или выносить мусор, устанавливать распорядок дня и делать то, что приносит вам ощущение комфорта. Есть ли другие распространенные признаки депрессии, которые мы пропустили? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы считаете это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно также может принести пользу. И не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда наш канал публикует новое видео. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.